Подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня мы будем распаковывать и сравнивать каникалон с Алиэкспресса с каникалоном из хайр -шопа. Я думаю, для тех, кто хочет сделать дреды, удлинение искусственными волосами, ну то есть удлинение каниколоном там всякие боксерские косички и прочее. Такое модное и не модное. В общем, для этих людей это будет интересно. Короче, вот такая вот посылочка. Я заказала 2-2. Я заказала два пучка каниколона. Это, по-моему, черный и синий. Там вообще их было очень много, но у меня не так много денег. Поэтому, да, поэтому только 2. Вот, стоили они, по-моему, по там где-то 320 рублей в хайршопе. Каниколон сейчас, по-моему, идет за 400 с лишним или за 500 уже. И, как мне сказали, сейчас в Хэршопе каниколон продают укороченный. На 20, на 20 сантиметров, по-моему, или на 2 сантиметра. Ну, короче говоря, разница есть, и это не гуд. Цена повысилась. Вот так, вот это. <с linked breweries> вот это. Каникалончик из The Hair Shopa. Каникалон Professional Europe. Подсвет 60, артикул 1. Фиброволокно. Ну, фиброволокно это каникалон, да. Способ применения. Использовать для вплетения волоса для создания афропричесок. Состав искусственных волокна. Противопоказания. Кожные заболевания. Выпадение волос. клон с аллергическим реакциям. Хранить при комнатной температуре вдали от прямых солнечных рук Ручей Солнечного света, короче. Даже, надо же, написан адрес. Надо же, это адрес производителя и произведено в России. И.П. Кузнецов А.Н. Ничего себе. Давайте посмотрим, короче, что лучше, русский каникалон или китайский. Скажу сразу, из русского каникалона, вот этого вот белого, я делала драдосики, ну вот эти вот, беленькие, беленькие драдосики. У меня об этом было видео. Вот, вы можете его посмотреть, там дать оценку. честно говоря, опять же, не претендую на звание такого супер-пупер-мастера, но эти дредосики были как бы по натуральные без обмотки, без всего. Если вы хотите с обмоткой, лучше просто идите к человеку, который этим занимается уже несколько лет. Ну, допустим, если вы живете в Москве, вот адрес, адрес на страницу этого мастера я опять же дала в, этом, в описании к тому видео. И это, по-моему, лучший мастер в Москве, по крайней мере, из тех, кого я знаю. И давайте все-таки уже приступим к распаковке, потому что, блин, больше тянуть нельзя. Но ничего. Это первый коннекторончик черненький. Давайте его немножко распакуем. Немножко распакуем. Итак, это вот такая вот замечательная коса сложенная. Нет, маленькая жирная жопа с резиночкой. Что прикольно, можно потом эту резиночку носить и как бы вот сейчас? Сейчас, сейчас все будет, подождите, пожалуйста. И как бы, знаете, по ощущениям он, ну вот, я бы сказала, что даже получше, чем белый каниколон, он какой-то, не знаю, словно в какой-то пропитке, хотя это вряд ли, ведь искусственные волокна, но ну, они не впитывают. Это не волосы. Хотя есть специальные средства, по-моему, с кератином, как раз при искусственном наращивании используются. Они помогают каникалону быть более послушным, более блестящим, короче говоря, выглядеть понатуральнее. Не знаю, честно говоря, как из этого каникалона будет блестись. Вот такой вот у него ворс. По-моему, как у многих косметических кисточек, если, если удастся. Видите, тут некоторые такие неровные волосинки. Короче говоря, я попробую из него что-нибудь сплести. И тогда смогу сказать точно, какое он в плетении. Но пока мне кажется, что все-таки плести из него будет хорошо, нормально, мне понравится. В отличие от белого каниколона он упаковался хорошо. Потому что белый он как-то начал... Короче говоря, у него волосинки начали из косы вылезать. И прилипать к упаковке. Я не знаю, в чем проблема, почему этот конкалон отличается от белого. Но я знаю, что бывает так, что некоторые партии. Партии, ну, партии отличаются между собой. И, возможно, это связано с производством волокна. Что где-то добавляют чуть больше какого-то компонента, где-то чуть меньше. Но, честно говоря, меня это подбешивает. И теперь давайте рассмотрим прекрасный синий. Вот, по-моему, вот такого цвета у меня были мои черно синие дрогусики. Ну, вот, вот такой вот синий. И, скорее всего, на ощупь он точно такой же, как черный. Али Лидер. Али Лидер... Я его, с вашего позволения, не буду вытаскивать целиком. Ну, просто потому что не буду. Но внешний вид его мне нравится. Внешний его вид, да. Вот. На ощупь он как черный. Как черный же по структуре. Насчет создания из него париков. Не знаю, но может, и, скорее всего, они будут путаться. Потому что для париков лучше брать выпрям... выпрямленное волокно полностью, то есть полностью выпрямленное. А вот это вот с гофре лучше использовать для плетения. Но я пока не знаю, где брать полностью выпрямленное волокно. Кстати, вот тут уже завязался такой колтунишка. Я не знаю, видно, не видно. Вот он, колтунишка. Ага. Ну, короче говоря, это волосы, то ли сломленные, сломленные под духом. М -м, вот, то ли, ну просто отсюда вытянутые. И мне за рекламу не платят, но ссылку я на этого продавца все равно оставлю в описании, потому что мало ли. И это, по-моему, длинный, и это, по-моему, самый длинный. Колонную Алиэкспрессию, ну то есть то ли 160, то ли 170 у него длина в, сантимет... в сантиметрах. И, возможно, если вы захотите видео про создание парика. Но тут еще вопрос создания какого именно парика вы хотите увидеть. Поэтому пишите в комментариях создание какого парика вы бы хотели увидеть. Но знаете, что парик. Но знаете, что эти парики они будут градироваться по цене. Ну, то есть парик, который будет. Выглядеть натурально, ну или почти натурально, он будет делаться в районе 50 часов без перерыва. То есть если так суммарно складывать, то вот как-то так оно и выйдет. Также, если вам понравилось это видео, поставьте лайк. И напишите, пожалуйста, в комментариях что-нибудь по поводу создания парика. Потому что, ну, честно говоря, вот этот каникалон я заказывала на удлинение натуральных дред. И если вы хотите чтобы я создала парик и сняла об этом видео. Вы знаете, что делать. И, возможно, вы сможете этому поспособствовать, если вступите в группу и будете следить за новостями о выходе видео, о планируемых стримах, ну и о прочем, в принципе, о том, что я пишу в группу и оставляя свое мнение там. Кстати, в группе уже Вышел, скажем так, черновой кусочек клипа, на Герта сделала треды. Почему он черновой, вы, в принципе, там же можете увидеть. Ну и как бы язык-то еще не прошел. И без шепелявости надиктовать текст на минус я не могу. А я считаю, что если делать клипы, то надо делать их хотя бы хорошо. Поэтому всем спасибо за просмотр и всем...